Лавинозащитный туннель Такие туннели были построены в двух местах Где более опасные участки дороги Для исхода лавина. Лавинозащитный туннель Почему голубого цвета, дорогие наши гости? Глубина и чистая вода От попадания лучи света становится голубым цветом Голубого озера Это много ярче, ярко-ярко-голубого цвета Рицанскую дорогу прокладывались 1932 год по 1936 год. В 1937 году первый автобус с туристами у нас поднялся на озере Рицан. Еще раз была реставрация дороги, 1956-58 года и 1978 80 годы. Рицанский парк, как парк был создан в 1996 году. До 1996 года он освободился заповедником. В Абхазии было три заповедника: Сухумовский, Пицунда-Бусерский и Рица-Аватхарский, по которому сегодня вместе с вами едем Рица-Аватхарский, является парковской зоной. Историзующие деревья. На территории республики Абхазия от 0 800 метров широко листвует леса, от 800 до 1200 метров смешивает леса. От 1200 метров до 1600 метров войн леса идут, от 1600 до 2000 метров при в лесе небольшая трава с небольшими осадками, От а 2500 метров большая трава с большими осадками, выше сбечная снега. Средняя годовая температура в республике Абхазии плюс 14,5 градусов. Снега в побережье у нас практически не бывает, очень редко, когда выпадает снег. В горах, конечно же, бывает и 2, и три, и 4 метра снега. В побережность ее практически не бывает. Самая суровая зима в Абхазии, самая суровая. И тот днем такой температуры в Абхазии не бывает, только по ночам, и то может быть там раз, пять раз в 7 лет, минус 4, минус 6 градусов. Это самая суровая зима в Абхазии. А у вас какая бывает температура зимой? У нас просто, когда минус 2 ночи, мы никуда не ходим, да. а проводим на улице. Мощь, Животный мир. У нас здесь обитают лисы, туры, митрицы зайцы, дикие кабаны, дикие кошки, джуираны, косумы, олени и многие-многие другие животные. И у нас здесь змеи, ящерицы и тритоны. Тритоны сводятся в малые рицы. И еще такое озеро, которое называется малая рица. А самая большая, самая ядовитая змея, у нас кавказская кадюха. И на Кавказской кодюге доходит около двух метров. Мы их нигде не увидели, ни в побережье, ни в горы, когда мы едем сегодня вместе с вами. Она либо боится выходить на людей, либо стесняется. Сейчас будем покидать вместе с вами Бзымское ущелье, будем ехать по Бхеевском ущелье. Если в Бзымском ущелье... Горы и скалы от нас отходят все дальше дальше, до в и Гимшарских ущельях Горы и скалы к нам будут подходить все ближе и ближе И самое узкое место у нас будет в Викшарском каньоне, 24 метра между скал Сейчас, дорогие наши гости, мы вместе с вами посмотрим направо, чуточку поглядывая, вперед слияние двух лет вот справа Бзыб спускается справа сверху с гор, а ее главным притоком она становится река Кеда. Сейчас мы покинем вместе с вами Бзыбское ущелье. Я думаю, что в разницу между Бзыбским и Кельским ущельем вы на это обратите внимание. Горы и скалы к нам будут подходить все ближе и ближе. Вот плавно перемещаются в детское ущелье. Добро пожаловать в детское ущелье. Горы и скалы к нам подходят все ближе и ближе. Сейчас нас впереди ждет живой туннель, мы его так называем живые туннели. Сейчас будем благодарить горного духа за удачу в горах, за хорошую погоду. Будем благодарить? Надо будет хлопать до выезда из туннеля, так что освобождаем руки от посторонних предметов. В том числе наш водитель освобождает руки от посторонних предметов. Хлопать будем все надо. На счет третьего выезда из туннеля. Раз, два, три. Хлопай, хлопай, оболочки, хлопай. Благодарим горного туфа за удачу гораздо горах за хорошую погоду. И поблагодарим нашего водителя. С первого раза попал в туннель. Пущемся. Третий день свободного дня. Сейчас посмотрим все, а налево слева нас сопровождает река Гелька. Вот у с левой стороны. Гега в переводе э, с абхазского на русский означает «бульная». Вина реки Геги 26 километров. На 12 километре находится чудо природы – Гегский водопад, 55 метров высотой. Выше Гегского водопада находится Черкесская поляна. Только на уазиках можно подниматься к Дельскому водопаду. Здесь же в Генском ущелье очень много деревьев и растений занесены в красную книгу. Да и только в детском ущелье, а в целом в Абхазии. Да, например, как ягод, это, например, здесь ягодный, это огромная хвойная кельева, ягодки всеедобные, косточки ядовитые, ягодки даже полезны для желудка. В второй водоразвание, я думаю, будет всем более-менее знаком, еще раз, в Генском ущелье очень много. Так здесь ягодный, а второе водоразвание – красная кельня. Ягоды, кавказский сапшин земляничное дерево. Из цветочек Лагорщик удивительный, рябчик широкобистый, и вообще называют черным тюльпаном. Калгидский плющ, из такой плюс в большом и многие-многие другие деревья растения занесены в красную дверку. Здесь же в Кемском мужчине в советское время снимали сказку. Сказка у нас называется Василиса Прекрасная. Такую сказку смотрели? Где-то 60 70-х, когда снимали, сейчас мы вам покажем, где соловей разбойник сидел на ветке и свистел. И, и Кощево гора Кощево-ксаво, все было здесь на Киркельском ущелье. А мы вам сейчас покажем, где с вами разбой сидел на ветке и свистел. Сейчас потихонечку подъезжаю вместе с вами на другом берегу реки. Будут такие две огромные флойные деревья, то погибающая, другая еще живая. И именно там, в своем сидел на ветке и свистел. Сейчас, дорогие наши гости, за поворотиком слева, справа на другом берегу реки будут эти две огромные хвойные деревья. Вот за поворотиком, послушайте направо. На другом берегу реки вот эти две огромные хвойные деревья справа, но погибающие, живая. Именно там сидел соловей разбойник и свистел. А как вы думаете, что помогло соловею забраться на это дерево? Как вы думаете? А? Чача, чача, чача, Ракетное топливо убил и пошел. На территории республики Абхазии очень много сказок и фильмов, снимали в советское время, да и в принципе в наше время. Вот и мы сегодня вместе с вами утром останавливались возле визитной карточки города Гагра, ресторан Гагридж, там снимался фильм «Веселые ребята». На Колонаде, зимний вечер в Гаграх, здесь на ущелье побосящей Халатулей. Август восьмой. Кощева, гора, кащелов, замок, Василиса. Прекрасно. Недавно где снимали фильм его показывали вот так. «Выжившие» называется, но, может, смотрел, снимали здесь, в Амхазии, в частности, в Милицовском ущелье. «12 столбер» и два фильма». Самый первый фильм, который снимали, когда отец Федоров все думал на большом, огромном анне, якобы на скале. За были огромные скалы и образцы колбасов. Сюжетного фильма снимали в Евшарском каньоне «На камне желания». Мы там сегодня будем вместе с вами останавливаться, ну, еще и загадывать желания. Сейчас нас впереди ждет лавина защитный туннель. За лавина защитным туннелем. Мы уже будем вместе с вами находиться в третьем ущелье, в Югшарском. Река Кега у нас будет спускаться слева сверху с гор, а ее главным биткомом у нас будет река Юбшара. Сейчас мы пройдем вместе с вами в Кегское ущелье и будем ехать по Югшарскому ущелью. Мы сейчас заезжаем в Главино-Защитный туннель и плавно перемещаемся в Югшарское ущелье. пожаловать в шарское ущелье. Часть с левой стороны мы вместе с вами увидим мост. Почему подъезжаем, дурочку ходит налево. Вот оно с левой стороны. За мостом 7 километров находится чудо природы. Кекский водопад. Выше него, чем Герская поляна. Только на лазиках можно подниматься в сторону гекского водопада. Наверное, сопровождает река Юбшара. Одна единственная река, которая вытекает из озера Рица. река Юбшара. Юбшара в переводе с абхазского на русский означает «твохрусловое». Имеет две русла под и сверху. Если сюда приехать, это в 7 августа, чуточку повыше был как водичка потихонечку, больше по земли. И в такое время года же мы увидим если с нами чуть повыше, Вообще не будет водичного русла. Когда водичка уходит под землю, старельчик можно ловить голыми руками. В Абхазии происходят чудеса. Это одна единственная река, которая вытекает из озера Рицарька Юмшарам. Как я вам ранее говорил, здесь же, в Рицарском ущелье, есть правительственная зона. И такой старика? Так же как я вам ранее говорю, на кибер Абхазии целых пять. Под номером два не очень самых любимых тач Сталина считается капельская дача в посетке холодной Это также одна единственная тача, еще находится плюс дача Светланы Алилуевы. Это дочь Сталина. Холодная речка. Озеро Рица, Муссера, Афон, Сухун. Пять госдач Сталина на территории республики Абхазия. Здесь, на озере Рица, рядом со, со Сталинской дачей, еще находится плюс дача Хрущева. Как мы знаем по истории, Хрущев никогда не долюбил Сталина. И вообще, по приказу Хрущева, Сталина и похоронил прийти бы. Сталин находился на в мавзолее. Он Хрущев старался. Везде рядом строить дачи, но не жить у него на даче Как рядом везде стоило себе дача Здесь того озерится Сталинский домик, метров 5-8 от него Хрущевский домик Затем, когда уже прежний пришел во власть, ну как бы ни с кем не ссорился Взял и соединил эти обе дачи коридорчиком и сделал себе одну большую огромную дачу Помимо сталинских дач на территории Абхазии очень много дач всех правителей Советского, почти все правители Советского Союза. Сталин, Фрущев, Брежнев, Горбачев. У всех у них здесь были дач. У кого-то две, у кого-то три, а у Сталина целых пять было здесь, на территории Абхазии. Здесь находится пляж Светланы Аллилуйевы. Она приезжает всю переговорить, я вам ее покажу. Это единственный берег на озере Сталин своей дочери. Она приехала, увидела единственный берег, взял и подрыл своей дочери Светланы Аллилуйевы. В советское время Абхазия было возлюбленное Место для отдыха. высокопоставленных чиновников Советского Союза в были санаторий. Дома отдыха, их дачи, так далее, вот в Гаграх, например, и санатория Амра. Амра в переводе на русский язык означает «солнце», Это вот достойный перевод. А в советское время он назывался Сигнастским подсъездом. Там отдыхала только верхушка Советского Союза. И до них санаторий Дамлотов очень много в Абхазии. Сейчас я посмотрим налево. Слева нас сопровождает река Юг-Шарал. Вот нормально, полноценная река с левой стороны. Видит течение, русло реки и так далее. Сейчас за поворотиком мы еще раз все глянем налево. дорогие наши гости, мы все вместе сейчас посмотрим налево, слева мы видим русло реки, а вот и нет. находится да. под землей. Если пройтись по русло реки, то местами можно будет услышать шумы под землей. Когда уровень воды поднимется в озере, она заполняет подземное русло реки, то оно выходит наружу. Он справа, слева русло реки Уфшаре. Находится под землей лодочка. А мы сейчас вместе с вами подъезжаем к Юпшарскому каньону. Высота Юпшарского каньона 400 метров. Отрицательное положение скал Надвисают на 2. Над уровнем моря пока всего лишь будет находиться 500 метров над уровнем моря. В советское время там нам запрещали останавливаться. Там бывают камнепады. Камнепады бывают через день, а вчера их не было. Все, не Там также находится камень желаний. Можешь называть камнем полно-рогса. Будто будет джазами, кулецами, астралистами на коже. Когда были проблемы в карьере, он приехал дыхать в Сочи. В частности, он поднялся на озеро Лиц. Остановился на Ювшарском конебе. Увидел его большой огромный камень. И спел он песню на русском. Широка страна моя родная. После этого его карьера пошла вверх. Постиг назвали камнем, камнем желания. Как мы сейчас будем загадывать желания? Сейчас подъедем, выходим, обнимаем большой огромный камень по силе возможности, загадываем желания, целуем холодный сырой камень, возвращаемся в нашу машину, целуем нашего горячего водителя, все ваши желания исполняются. Главное, не забываем целовать нашего водителя. Сейчас вместе с вами заезжаем в Юмшарский каньон. выходе из нашей машины обязательно поднимаем голову наверх. Ощущения будут великолепными. Здесь будет еще прохладнее на самом Юмшарском каньоне. Сюда солнце не попадает. Только летом. ведь то бывает на пару часов. Два-три часа лета Все остальное время в Юмшарском каньоне Сыра. И всего лишь 10 километров Юмшарского каньона на озере Ридзе. Из них 7-8 километров будет подниматься после Покинув вверх в город. Добро пожаловать! В Евшарский каньон, каменный мешок. И самое узкое место в Рицарском ущелье это сам Сузаа. выездов за Евшарским каньоном 24 метра между скал. При выходе не забываем поднимать голову На дорогие наши гости здесь остановочкой отведеного минут 10 на фотографируемся. Вот там фотографируемся потом сейчас будет справа леситься подниматься на скалу. там как, -как смотровая, патрова там все завязаны там очень скользко. не рекомендую если слева леситься и наверх там скользко очень дорогие наши, дорогие Аккуратненько. Камень желания. Прямо по курсу такой большой, огромный камень. Есть камень желания. Выходим, фотографируем. Не забываем.